Денежное дерево, это дерево, которое произрастает аж в Индии, вы представляете? Оказывается, денежное дерево, оно действительно может приносить деньги, но здесь есть одно но. Это но звучит так, если ты не знаешь мантры, которая подключит денежное дерево к тому, чтобы оно приносило тебе деньги, то у тебя это денежное дерево работать с тобой не будет, поэтому ваши феншуистские заморочки работать, к сожалению, не будут, друзья мои. Хоть обставьтесь этими деревьями. Со всех сторон и нацепите не на них там конфеты, шоколадки, все же захотите. К сожалению, многие люди этого не знают. Без зарядки этого дерева специально данного эффекта проходить не будет. Итак, давайте мы запишем эту тайную, тайную, сумасшедшую, сложную мантру. Запишем. Ом дхана Это называется толстолистник, как-то он там называется. Толстянка, да. Живое, да, надо живое. Деньги зарыты до одного места. В стране дураков. В стране дураков. Ищите, отдайте ваши денежки. Да. Иначе быть беде. Давай. Боже мой, боже мой, что вы с ним сделали, а? Только принесли, подарили. Вот такое страшное деревце есть у нас. Оно до сих пор живое, хоть его кто-то и ел. На. Сейчас мы проведем над ним обряд, над этим веселеньким деревом. Держи его передо мной. Держи, держи, держи. Мы зажжем палочку ароматическую зажигалкой которая есть у светы и прочитаем он нам мод ханада джайсоха, соха ум ханада джайсоха, соха он нам мод ханада джайсоха, соха ум нам мод ханада джайсоха. соха ставим вот сюда он нам мод ханада джайсоха. соха на стул он нам мод ханада джайсоха соха ум нам мод ханада джайсоха, соха ханада и да и дуем во, теперь я ставлю палочку ароматическую перед этим деревцем. И в этот момент, когда я произношу эту мантру, он на Джайсоха, и рядом, на, рядом с этим деревцем запаливаю ароматическую палочку, мгновенно весь мой бизнес будет во много раз увеличиваться. Вы представляете? Палочку лучше почули. Вот таким образом можно подключить это дерево. Делайте это не от того, чтобы деньги водились, а со словами «скоро у меня будет много денег». Вот я ставлю возле дерева и говорю «вот, палочка горит, скоро у меня будет много денег». Вы представляете, как это работает? Не, ой, чтобы мне еще сделать, чтобы мне еще сделать, куда бы еще побежать, чтобы заработать деньги. Не так, а с спалочку ставлю, говорю, о, скоро у меня будет много денег. Моя красивая деревца, и говорю, ом намо, даджай Соха. Поняли, да? Один раз зарядите, все. Нет, когда у вас появляется минутка хорошая, то вы можете... Рядом с, этой, рядом с деревцем поставить палочку, чтобы она горела, можете несколько раз произнести мантру, и это будет работать просто. А можно читать эту мантру при поливке дерева. Можно эту мантру читать при поливке дерева.